Слушайте, ребятки, задам вам один вопрос. Что такое молодость? Погнали! Все близкие люди рядом с тобою. Позабыв обо всем, в пумраке начну. Улететь далекие страны, не тревожься ничего. Если сломаю, вставайте дальше, Ведь ты молодую, а остальную неважно, ломай все запреты и будь на волне, иди с улыбкой веселой на угрюмом лице. Молодость в кармане мою Заставляет думать об одном, что нужно, не теряться нам. Вечным пацанам нужно баба меньше слушать, не заливать кефиром уши, доверять своим родным и быть вечно молодым. Эй. Не слушали вы только своих. Они помогут и скажут, с кем жизнь длить. Там за спиной шуршат мыши, могут погрызть, ломаем зубы. И улыбнись, беги за мечтой Прыгай по волнам Поднимайся в горы, ползай по пескам и южные ветер, встречай рассвет Молодость одна, другой у нас просто нет Молодость в кармане моем Заставляет думать об одном Что нужно не теряться нам Обычным пацанам на баба меньше слушать, Не заливать кефиром уши, Доверять своим родным и быть вечно молодым.